Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем чтение книги итальянского теолога Вальтера Бинни «Первичная христология». Глава 20 книги «Исход». Десять слов. Эта глава делится на две части, поскольку включает один из двух текстов так называемых декологов – стихи с 1 по 17, а другой находится во второзаконии, глава 5, стихи с 6 по 21 и часть законодательным текстом, стихи с 22 по 26, приписываемым традициям элохистов и в целом названным Кодексом Завета, исход глава 20, стих 22 по главу 23, стих 33. Таким образом, материал главы взят из традиции элахистов, Севера страны из традиции наследницы Моисеевых преданий из исхода, вошедшие в состав святилищ. Также эти законы, включенные в теологию Завета, присущи северным традициям, как и сама традиция второзакония, по крайней мере, в ее первой композиционной фазе. Та же самая традиция элахистов в стихах с 18 по 21 между Десятисловием и Кодексом Завета снова предлагает свою теофонию в форме бури, прерванную в Исходе, глава 19, стих 19 этот материал элохистов в ходе традиции и передачи текста, очевидно, был принят традицией редактора яхвистов элахистов в более крупном комплексе, чем священническая традиция. Но, несомненно, он сохраняет очень древние и первичные традиции библейской литературы. Деколог. десятисловие, стихи с 1 по 17. Это название деколога взято у греческих отцов Климента Александрийского и Иринея, которые употребили три отрывка и септуагинты. Первый ⁇ исход глава 34, стих 28, вставка традиции Второзакония в традицию яхвистов. Второй ⁇ книга Второзакония, глава 4, стих 13. И третий ⁇ глава 10, стих 4 и которые в контексте традиции второзакония передают именно 10 слов о Моисеевом законе. Сама Библия передает нам два параллельных текста десятисловия. Первый – это Исход, глава 20 стихи с 1 по 7 из традиции лохистов. И второй – это Второзаконие, глава 5 стихи с 6 по 21 с некоторыми уточнениями, взятые из традиции второзакония. В основе, вероятно, могли быть короткие мнемотехнические формулировки, легко передаваемые, как, например, в стихах с 13 по 15. И числом они могли быть как десятью, или семью, или любым другим, затем увеличивались или усиливались пророческим и священническим влиянием. В иудейско-христианской традиции в соответствии с номером 10 по существу были переданы два варианта разделения так называемых десяти заповедей. Первый вариант А. А первая заповедь, стихи со второго по третий. Вторая заповедь, стихи с четвертого по шестой. Третья заповедь, седьмой стих. Четвертая заповедь, стихи с восьмого по одиннадцатый. 5 заповедь 12 стих 6 заповедь 13 7 заповедь 14 стих 8 заповедь 15 9 заповедь 16 стих 10 заповедь 17 часть б первая заповедь стихи с 3 по 6. -й. Вторая заповедь 7 стих третья заповедь стихи с 8 по 11 4 заповедь стих 12 5 заповедь 13 6 заповедь 14 7 заповедь 15 8 заповедь 16 9 заповедь 17 стих часть а 10 заповедь 17 стих часть б за первым разделением обычно следовали евреи Филон Александрийский, Иосиф Флавий, Талмуд, греческие отцы со святым Иеронимом и греческие православные церкви, а затем реформаторские протестанты, кальвинисты, а за вторым разделением последователи Оригина и Августина. По линии Ветхого Завета были приняты католической и лютеранской церквями. Мы представляем наш собственный перевод – Исход, глава 20, стихи с 1 по 21. Первый стих. «И Бог сказал все эти слова, говоря...» Второй стих. «Я есть Яхве, ваш Бог, который вывел вас из египетской земли, из рабского дома». Третий стих. «Не будет у тебя передо мной другого Бога». Четвертый стих. «Не сделаешь себе идола и никакого образа того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу, и того, что в воде под землей. Пятый стих. Не преклонишься перед ним и не будешь служить им, потому что я, Яхвы, ваш Бог. Я Бог ревнивый, который навлекает беззаконие отцов на детей до третьего и четвертого поколения для тех, которые меня ненавидят. Шестой стих. И милуют тысячи тех, кто любит меня и соблюдает мои заповеди. Седьмой стих. Ты не будешь произносить имя Яхвы, твоего Бога, напрасно, потому что Яхва не оставляет безнаказанным того, кто произносит его имя напрасно. Восьмой стих. Помните день субботний, чтобы светить его. Девятый стих. Шесть дней ты будешь служить и исполнять все твои работы. Десятый стих. День седьмой – суббота для Яхвы, Бога твоего, и ты не будешь выполнять работы. Ни ты, ни твой сын, ни твоя дочь – «Ни твой слуга, ни твоя служанка, ни твой скот, ни твой чужеземец в пределах дверей твоих». 11 стих. «Потому как за шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в нем, а в седьмой день он отдыхал. Поэтому Яхвы благословил день субботний и осветил его». 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Яхвы, Бог твой, собирается тебе дать». Следующие предписания являются обязательными. 13 стих «Не будешь убивать», 14 стих «Не будешь прелюбодействовать», 15 стих «Не будешь воровать», 16 стих «Не будешь давать ложного свидетельства на ближнего твоего». 17 стих. Не пожелаешь дома ближнего Твоего, не пожелаешь жены ближнего Твоего, Его слуги, Его служанки, Его вола, Его осла и всего того, что принадлежит ближнему Твоему. Текст продолжается описанием происходящего на месте, и также описанием душевного состояния народа перед проявлением Теофании. 18 стих. Весь народ видел гром, звуки, молнии, звук рога и дымящуюся гору. Люди устрашились, отодвинулись и держались на расстоянии. 19 стих. Они сказали Моисею, «Говори с нами ты, и мы будем слушать, и пусть Бог не говорит с нами, чтобы мы не умерли». 20 стих. Моисей сказал народу, «Не бойтесь, потому что Бог пришел испытать вас, и чтобы его страх был перед вами, и не грешите». 21 стих. Народ держался на расстоянии, и Моисей подошел к темному облаку, где был Бог. Общий комментарий к тексту. Стихи 2 и 3. Уникальность Бога, то есть абсолютный, ясный и теоретический монотеизм, подтвердится в Израиле окончательно только с Вавилонским изгнанием. Позднее мы рассмотрим более подробно. Исая глава 40. Стихи с 10 по 11, глава 44, стих 6, 45, стих 5. И можно сравнить со второзаконием глава 4, стих 35. До этого было бы правильнее говорить об архаической монолатрии или энетеизме монархическом. Текст, по сути, кодирует эту эволюцию. Текст кажется больше беспокоится о монокультовом и монотеическом синкретизме, который бушевали в Израиле и иудеи с 8 по 7 век до нашей эры, чем о полилатрии, то есть множественности культов. Цикл Илии и Елисея полностью свидетельствует об этом. Односторонние толкования, то есть направленные только против полилатрии и последующий политеизм, восходят к мишнической и талмудической традиции как реакция на полемику с миним, то есть с еретиками-христианами. «Не иметь другого Бога» с маленькой буквы «в единственном числе передо мной». Даже если с грамматической точки зрения правильно переводить «не иметь другого бога» с большой буквы «передо мной». Мы думаем, что формулировки священнической традиции и традиции второзакония могут и должны извлечь из этого текста наибольшую возможность, противоречащую любой синкретической точке зрения. Стихи. 4 и 5. Также и эти стихи переработаны в контексте традиции, намеревающейся исключить все формы идолопоклонства от животных, зооладству, до любого изображения. Стих представляет грубую космологию, космос, разделенный на три слоя или три зоны, небо, земля и грунтовые воды. Техом, или первозданная бездна. Сравните с... Местом в бытие. Глава 1, стих 2. Пятый стих. «Ревнивый Бог. Великолепный антропопатизм, претендующий на первенство и избрание Яхвы по отношению к Израилю». Исход глава 34, стих 4. второзакония Глава 4, стих 24». Глава 5, стих 9, глава 6, стих 15. На любящем языке Завета представлен как брачный союз. Эта тема присутствует у пророков, начиная с Осии. До третьего и четвертого поколения родовые и племенные законы, также подтвержденные первыми пророками. Амос, глава 7, стих 17, Исаия, 14-21, сравните с, со второй книгой «Царств», Глава 24, стих 10. А после падения Иерусалима, исправлены текстами такими, как Еремия, глава 31, стихи с 29 по 31, и Езекииля, глава 18, придавая более индивидуальный и личный смысл. Однако эта мера отменяется в последующем стихе, вытекающем из концепции «хесет», Милость милосердной и переполняющей любви Бога, которая все покрывает и все восстанавливает. Седьмой стих словосочетание «Имя напрасно». Из-за высочайшей чести и уважения к Богу, Богу Откровения Моисею, Яхвы или Священный Тетраграмматон нельзя произносить напрасно то есть без уважительной на то причины. Имя, которое в библейском менталитете подразумевает некое знание и даже непосредственный и личный опыт, а также владычество и владение с лицом, названным по имени. Будучи Богом, Богом Исхода, явившимся Моисею, это наставление в рамках иудаизма из-за ненадежности собственных институтов, потери земли, храма, того же священного языка и, наконец, что не менее важно, вероятное противоречие с христианским инкарнационизмом будет приобретать все более и более неукоснительную строгость. Все это объясняет, как мы пришли к замене произношения Яхвы на Аданай, Господь, по-гречески Кюриос, термин, который первые христиане приписывали Иисусу. Другой аспект касается свидетельства. Заповедь также может истолковываться как? Убедитесь, что имя с большой буквы Яхвы с большой буквы вашего Бога с маленькой буквы не произносится напрасно. В этом случае акцент ставится на имя с большой буквы, а не на качественное прилагательное, не на обобщающее имя Бог с маленькой буквы. Стихи с 8 по 11. Суббота. От семитского корня Шабат, то есть означает «прекращать» и отдых от работы. Различные предполагаемые варианты происхождения – вавилонское, хананское, кеницкое – не очень подходят. На самом деле это одно семидневное или недельное разделение рабочих дней для распределения труда и отдыха, а также закрепление одного дня для поклонения или служения Божеству. Различные законодательные тексты библейской традиции помещают закон на субботу, Традиция элохистов здесь и в Кодексе Завета в Исходе, глава 23, стих 12. Традиция яхвистов в Кодексе яхвистов в Исходе, глава 34, стих 21. Традиция второзакония в составлении своего собственного диколога во второзаконии, глава 5, стихи с 12 по 14. И, наконец, священническая традиция в культовых нормах субботнего отдыха Исход глава 31, стихи с 12 по 17. И особенно в законе чистоты левитам глава 17 по 26, левитам глава 19 стих 30, своего рода расширенный деколог, и левитам глава 23 стих 3, ритуал праздников. Как и в случае с невозможностью произнесения имени Яхвы, также и в учении о субботе есть тенденция, которая в рамках библейской и постбиблейской традиции, в рамках иудаизма, будет все более расширяться и усложняться. Изначально это был обычный праздник – Осия, глава 2 стих 13, Исаия, глава 1 стих 13, но после Вавилонского изгнания подчеркивается его важность и исключительность – Глава 58, стихи с 13 по 14. Иеремия, глава 17, стихи с 21 по 22. Соблюдением все более возрастающих запретов. Неемия, глава 10, стих 32. Несмотря на нарушения. Неемия, глава 13, стихи с 15 по 16. Смотрите, однако, здесь же стихи с 19 по 22. Во время преследования Селевкидов евреи были убиты за отказ от нарушения субботы. Смотрите вне канонической книги 1 Маковеем, глава 2 стихи с 32 по 38 и сравните со 2 книгой Маковеем, глава 6 стих 11, глава 15 стихи с 1 по 3. Несмотря на исключение, 1 книга Маковеем, глава 2 стихи с 39 по 41. 9 глава стихи с 43 по 49, сравни со второй книгой Маковеев, глава 8, стих 25. Восьмой стих. В книге юбилеев, глава 50 стихи с 8 по 12, во время субботы запрещены брачные отношения, разжигание огня и приготовление еды. Есеи были более жесткими, они добавили функции тела и перемещения любого объекта. Иосиф Флавий, Вторая Иудейская война, главы 8 и 9. А в Дамасском документе перечислено 12 запретов. Новый Завет известен различными разногласиями Иисуса с фарисеями и также раввинами второго века после Рождества Христова. В отношении стиха, исход, глава 31, стих 14, где утверждается, Суббота дана вам, а не вы субботе. Мишна запрещает в субботу производить 19 видов работ. 12 стих. Это пятая заповедь сформулирована в положительном аспекте, в отличие от законодательных параллельных текстов, налагающих санкции на детей, противящихся родителям. Исход глава 21, 15 и 17 стихи. Левитам глава 20 стих. 9. Второзаконие. Глава 21 стихи с 18 по 21. Глава 27 стих 16. По этой причине предположительно речь идет о вдохновении в стиле поэтических книг. Сравните притчи. Глава 1 стих 8, глава 15 стих 5, глава 19 стих 26, глава 20 стих 20. Как показывает стиль последнего обетования, дар долгой жизни – как выражение божественного благословения. Стихи с 13 по 15. Три заповеди направлены на защиту основных ценностей сосуществования человека, его жизни, его жены, его имущества. Стих 13. «В Библии жизнь священна, и, будучи сотворена Богом, является даром, который нужно использовать в этом мире для лучшего». Поэтому уничтожение жизни – это убийство и всегда осуждается. Бытие, глава 4, стих 10, глава 9, стихи с 5 по 6, Второе царств, глава 3, стихи с 31 по 39, 3 царств, глава 21, стих 19, Осия, глава 6, стих 2, глава 7, стих 7. Даже если законом предусмотрены различные степени преступления – Исход глава 21 стихи с 12 по 32, левитом глава 24 стихи с 17 по 21, и Второзакония глава 19 стихи с 1 по 13, глава 27 стих 24. Стих 14. Запрет в сфере сексуальных отношений ясно ограничивается нетерпением прелюбодеяния. в конкретном характере социальных заповедей и в фактической ситуации. Это в плотском соединении мужчины и замужней женщины. Действительно, это значение используемого глагола в Ветхом Завете встречается нечасто, 31 раз, с небольшим количеством производных. На самом деле общество, ведомое преимущественно мужским шовинизмом, допускало многоженство, второзаконие, глава 21 стих 15, но не многомужество, и могло терпеть сексуальные отношения между женатым и свободной, но никак не наоборот. В любом случае преступление наказывалось строго посредством смертной казни. Левитам, глава 20 стих 10, второзаконие, глава 22 стих 22. Стих 15. Значение глагола «ганеп» изолировано от контекста и является обобщающим то есть общее порицание факта кражи и без каких-либо разъяснений относительно объекта и последующих санкций. Стихи для сравнения других случаев и санкций. Смотрите, исход. Глава 21 стих 16, глава 22 стих 1, левитом глава 19 стихи с 1 по 13. Используя герменифтическую норму раввинов, стиха в контексте «давар халамет мэй и ньяно», Санхидрин санкционирует смертную казнь за кражу людей. Случаи уже рассмотрены в кодексе Хамурапи, также в отношении менее тяжких случаев. Стих 16. Еще более обширную формулировку, чем три предыдущих, мы находим еще 16 раз в Ветхом Завете. Имеется в виду защита чести своего ближнего, понимаемого здесь прежде всего как члена своего народа или этнической группы, в любом судебном споре, где требуется вмешательство свидетеля. Во второзаконии отрывок глава 19 стихи с 15 по 19 до сих пор напоминает о древней практике суда «старейшин у городских ворот». Стих 17. Этот запрет выходит за рамки отказа от воровства, изложенного в стихе 15, и направляет в сторону страсти или тяги к обладанию, очевидно, поскольку это ведет к воровству или прелюбодеянию. Во Второзаконии, глава 5 стих 21, изменяется порядок перечисления объектов, ставя жену на первое место. Стихи с 18 по 21. После добавления деколога возобновляется теофония из рассказа «Традиции элохистов», сопровождаемая штормом и прерванная в главе 19 стих 19. Стих 19. Пусть Бог не говорит с нами, чтобы не умереть. Это типично для богословия традиции элохистов подчеркивать с характером абсолютного превосходства расстояния между человеком и Богом которое по-разному было заимствовано другими традициями, основанными на их собственных чертах. С этой точки зрения человек действительно не может остаться в живых, видя и слыша Бога. Бытие, глава 32, стих 31, Исход, глава 33, стих 20, Левитам, глава 16, стих 2, Числа, глава 4, стих 50, Второзаконие, глава 5, стих 24, Книга Судей, глава 6, стих, стихи с 22 по 23, Исайя, глава 6, стих 5. Моисей в этом будет являться особенным, единственным случаем. Исход, глава 33, стих 11. Числа, глава 12, стих 8. Второзаконие, глава 34, стих 10. В Новом Завете сравните Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 15.